здравствуйте студенты здравствуйте! отлично садитесь пожалуйста Проходите. Вот вам ребята нравится вам куда мы с вами попали сегодня да! а кто знает что это такое да! правильно театр юного зрителя одно из самых интереснейших мест в нашей э, казани а актеры – это основные действующие лица этого театра. Сегодня мы с вами ознакомимся, познакомимся и с ними, и мы познакомимся с теми, кто руководит театром. И первый человек из них, с кем я вас сейчас познакомлю, это Любовь Николаевна. Она заведующая литературной Нет, частью. Нет, Давайте поприветствуем Спасибо. Любовь Николаевну. Здравствуйте, дорогие ребята! Я являюсь заведующей трупой, а вот это главный режиссер нашего театра – Туфан Рифович Имамуддинов. Это главный человек в творчестве, главный человек на театре. И это тот человек, который создает самое важное, что здесь происходит – спектакли. То есть он – организатор творчества. Я передаю ему слово. Туфан Рифович, пожалуйста. Добрый день. Я очень рад видеть таких юных зрителей в нашем театре. Наш театр, он называется ТЮЗ, театр юного зрителя. Для как раз для такого юного зрителя наш театр и рассчитан. Я думаю, что время, проведенное в нашем театре, для вас пройдет не впустую, и мы постараемся, чтобы это было максимально для вас интересно. Спасибо, что пришли. Спасибо. Конечно, самое главное на театре, кроме режиссера, который ставит и собирает все воедино, это актеры. Без актеров ничто не может состояться. И актеры перевоплощаются в различные образы. Но чтобы перевоплотиться, у нас на театре очень много помощников для актеров. Потому что создать образ – это духовное, личное каждого актера создание образа, но ему должны помочь очень многие. Прежде всего, это режиссер. Вы уже познакомились. После режиссера самый главный человек, который создает образ вместе с актерами, это художник. Потому что художник создает сценографию. Это то, что вы видите на сцене. Это сценография. Это оформление спектакля. И художник его видит тоже образно. Потому что в каждом спектакле, в каждой пьесе и у каждого художника-создателя есть свое видение. И без этого видения не может состояться решение спектакля. И они его решают вместе с режиссером и с актерами. И, конечно, художник создает костюмы. Ведь для каждого образа необходим костюм. Без костюма не состоится. Иногда актеры и говорят не получается у меня сегодня что-то в репетиции, не хватает костюма, не хватает какой-то детали, не хватает того, что поможет мне почувствовать себя в другом образе. Потому что актеры перевоплощаются. И вот это перевоплощение – это одно из основных и главных, которые составляет творчество актерского образа и решения актерского образа. В перевоплощении помогают еще и гримеры, художники, которые должны к Каждому образу подобрать грим, потому что образ может быть исторический в историческом костюме, образ может быть сказочный персонаж, то, что вы сегодня увидите в репетиции, образ может нашего современника. Их каждому надо подобрать соответствующий грим, соответствующее лицо к образу. И, конечно, есть реквизиторы. Реквизитор – это очень важная составляющая часть спектакля, потому что все то, что вы видите здесь, это реквизиторы сюда выставили, приготовили. Они все это сохраняют, берегут каждому спектаклю. У каждого спектакля свой реквизитор. А этот реквизит создают художники-бутафоры. Видите, какое слово художники и бутафоры? Они художественно создают эти яблоки, вот эти вот красивые ладьи, да, такие стилизованные под русскую старину, и самовары, и кувшины, и все, что вы здесь увидите, это художники-будафоры. А есть еще создатели декорации, декораторы, которые вот эту декорацию создают. Это все решение художника и режиссера, это все воплощение актера, все это единое целое, которое и называется спектакль. И, конечно, самое-то интересное вам, наверное, хочется увидеть. А как же можно перевоплотиться? Вот я стою, вроде живой, современный человек, и вдруг что-то я на себя одеваю. И вдруг что-то я себе делаю на лице, и я вспоминаю и знаю тот текст, который соответствует образу, и все, образ создан. Давайте мы с вами попробуем одну очень интересную вещь сегодня. Попробуем? Конечно, да. у нас есть такие люди, которые могут попробовать на себе. Смотрите, Максим перед вами в спортивном костюме, очень красивом. А мы его превратим в юношу, Эпохи возрождения – это колет, который мы на него сейчас оденем, в красивым воротником, это пояс, брюки и шляпа, и и парик. Итак, внимание, давайте мы попробуем. Так, что у нас сейчас получится? Получится у нас эти брюки прямо на себя? Получится. Максим, только, наверное, надо снять будет кроссовки. Вот так вот актеры переодеваются, им помогают, знаете кто? Костюмеры. Без костюмера очень трудно и плохо. Костюмер все это... Одевай, Максим. Костюмер это все погладит. Костюмер сохраняет костюм и отвечает за него. Костюмер каждую пылиночку счищает. И костюмер следит, когда надо привести в порядок и постирать костюм. Посмотрите, друзья, конечно, сейчас в наше время достать исторический костюм, но немыслимо практически. Они все находятся, если сохранились, то где? В музее. Поэтому художник создает как бы псевдоисторический костюм, соответствующий тому времени, эпохе, состоянию. И, конечно, пытаются. Знаете кто? Пошивочная мастерская. Наши те, кто шьет костюмы, наши великолепные, красивые дамы. Они, конечно, стараются подобрать и пуговицы, соответствующих костюму, и всякие детали. Все сейчас вы увидите. Это шьют костюмеры. Замечательно. Спасибо. Так, а теперь, Максим, давай попробуем одеть колет. Так, теперь вот сначала вот это одеваем. То, что поможет тебе держать эти брюки. Так, ну это самые современные подтяжки, но они помогают, чтобы брюки сидели на актере очень плотно, чтобы они помогали ему работать. Так, одеваем с тобой вот этот пояс. Посмотрите, ребят, он уже украшен, да? Он уже создает полный эффект. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, секундочку. Он создает уже полный эффект того, что у нас тут должно быть. Вот уже, правда, преображаются уже не просто брюки, а они уже брюки того времени. Одеваем колет. Так поправляем застегиваем так. давайте мы не будем все крючочки застегивать их очень много потому что без этих крючочков калет не будет держаться и конечно человеку неудобно было двигаться. Крючочки, они так идут с древних времен-то. Их ведь очень давно создали и придумали. Они разные были, крючочки. Сначала были они вообще по-другому устроены, и более крупные. Но это не страшно. Мы сейчас вот так застегнем. Сейчас у нас есть молния, вжик и готово, правильно? Но такой молнии не было, и поэтому такую молнию на костюм нельзя художнику поставить, нельзя э, костюмерам пришить молнию, потому что это не соответствует образу, не соответствует стилю эпохи того времени. Поэтому у нас здесь. Вот такой калет. Замечательно. Это иллюзия красивых браванских кружав здесь сделана. Это самые дорогие кружева того времени были. А теперь мы попробуем еще и грим нанести на лицо. Да? И паричок потом оденем. Давайте попробуем чуть-чуть оттенить губы, чтобы зрителю ярче было бы видно, правда? Все-таки молодой человек у нас должен быть на сцене, все-таки он должен быть в софите. Чуть-чуть мы прибавим ему румянца, чуть-чуть. Он у нас э, после боя, да, он у нас немножечко э, такой... Вот такой, да, уже по-другому, правда? Чуть-чуть смотрится. Отлично. Теперь давайте мы глаза, чтобы вам лучше было видно, какого цвета. Ой, какие красивые глаза. Мы чуть-чуть добавим сюда зелененького. Чуть-чуть. Максим, закрой глазки вниз. Угу. Смотрите, чуть-чуть зеленого. Это чтобы оттенить. Это чтобы придать э, цвет более яркий, чтобы вы из зала зритель увидел, какой здесь хороший глаз. И сразу глаз что? Преображается. Он выделяется, он делается более значимым, да? А чуть-чуть мы теперь с краю оттеним темным цветом. Это для того, чтобы подчеркнуть... Оттенить еще вот здесь немножечко, глубину создать глазу. Это все делает художник гриммер Вот здесь чуть-чуть оттенить, чтобы глаз был открытый, выпуклый. Брови замечательные у нас у Максима. Наверное, достаточно больше ничего не надо, правда? Так. Ну, когда дама гримируется, актрисы, понятно, что там и ресницы, и глаза. Это специальная бумага, которую мы потом... Все ненужное с Максима, Любовь с Николаевна, а вот Причем? когда гример, гримирует актера, сколько на это времени уходит? Знаете, Пять минут, 10 минут у... или Это все зависит от образа. Если образ очень сложный, исторический, ну, например, король лир, Представьте себе, в возрасте, да, это надо актеру придать и возраст, и придать внутреннее состоянию помочь, значит, какие-то морщины, это, наверное, дольше. Или представьте, если бы мы сейчас Максима загремировали под, ну, например, греческого сенатора. Значит, нужно ему было бы сделать другой немножко грим, да? Грек и нос мы ему бы придумали, сделали из гумоза. Это очень долго, очень долго гримировать. Это создается специальный нос, нос. это может быть и подбородок сделан из гумоза, чтобы значимость все-таки э, сенатор, Патриций, да? Так, одеваем парик. Посмотрите, но ну, посмотрите совсем. Пройдемся. Шляпку оденем. Совсем другой вид наш Максим преобразился. Вот какой молодой человек. Ближе. Да, поклончик мужской. Пожалуйста, попробуем, Максим, вот так. Мужской поклон. Молодец, замечательно. Итак, на ваших глазах вы увидели, как Максим превратился в... Но в юношу, да, средневековье, или в юношу, может быть, какой-то сподвижник Робин Гуда. Правда, похож? Замечательно. А теперь сейчас у нас Максим быстро снимет с себя все этот костюм, а я помогу ему снять грим. Пожалуйста, снимаем шляпку, снимаем паричок. Это тоже костюмеры все делают, помогают. Поаплодируем Максиму, спасибо большое. Спасибо. Сейчас мы убираем все, что тут лишнее. И сейчас вы увидите, мои друзья, репетицию. Репетицию спектакля волшебной ярмарки. Мы можем, Спектакль допустим. вы не увидите, угу. только репетицию. Репетиция начинается, а после репетиции мы еще с вами поговорим. села, ой, да яркая, Словно радуга взошла чудо-ярмарка. А какой собрался люди, люди важные, А которые неважные, теряженные? Как пошел гулять народ, то да да по, по ярмарке, То по яблокам пошел, то по яблоке то, то, то по яблокам пошел, то по пряники. Всем охотно гулять на празднике. третий день гуляет, Но валяет маленький, кто дурака валяет. Ярмарка, ярмарка, третий день гуляет, Но валяет маленький, кто дурака валяет. Едет Боря на вазу, довезет с собой козу, Он купил себе банан, а козе купил баян. Удивляется народ, как ногами детки-тотки не могу, я калоши бегу. Я ярко, я ярко, маленький гуляет Проходил Огород бездорожил Как у нашего села, села Ой да яркая, яркая Словно радугом зашла чудо-ярмарка Ярмарка, ярмарка Третий день гуляет Но валяет маленький, кто дурака валяет Ярмарка, ярмарка Третий день гуляет Но валяет маленький, кто дурака валяет <музыка> <музыка> Здравствуйте! А вот я, кто опять пожаловал сюда А звать меня Петр Петрович Уксуса Наушка можно запросто. Петрушка. Я пришел вас не за двойки наказывать, а всевозможные истории рассказывать. Любые истории для детской аудитории. В некотором царстве, в некотором государстве жила, была. Ой, красавица, а, аж даже язык отнимается. Как только где она появляется, ей сразу вот все, это, вот улыбаются, смотри, издали, понравится, стараются. А близко ты подойти, бояться, нет, не боятся, стесняются, вот такая вот она красавица. Берём. О, забыл сказать. Вот эту красавицу Настя. Наш да. Нашего здрасте. И вам здравствуйте. Ой, У -у -у -у. смотри. Ну вот, вы накрекаете. Ну вот всем хороша. Какая добрая. Только знаешь что? Скажу к секрету она не замужем. О, Петр Петрович, господин Учица, так видать я останусь я одинокой девушкой до конца жизни. Все глаза выплачу, а счастья не увижу. Ох, тяжела твоя, доля. А мы тебя не просматрим, что ли? Да где же его взять, жениха? Такого, чтобы нравился? нравилось. О! О, женихов ей мало! Ты посмотри, вам вот же в обраке жаль. Да еще вот, в пол зала. Слушай, а может, тебе такие-то женихи не нравятся? Очень нравятся, а? Петр Петрович. Но только они же еще маленькие. Да уж, маленькие. Эти маленькие, ну, да, ты пока посиди вот тут, они и подрастут. Ой, Петр Петрович, какой вы шикут. Они же пока под... Ой, красота у нее увянет без цвета. Так не беда. Ой, подождите, кто там нам Куда? Куда? Кто шагает в бравый, все враги кругом дрожат Дело ясное, сержант Кто меня не узнает, тот, кучай, опять поет Хай, звали левый, хай, звали правый Это кто шагает в бравый, в новой флоте, словно в брав Неужели лейтенант? Раз опять не узнают, <плодисмент> тот, кучай, опять поют Альфа левая, альфа правой, Это кто шагает правой, Это видно, как не так! Чего ж народ болван? Альфа левая, альфа правая, Это кто шагает правой, Неужели сам моё? Всем отставить этот вздор! вас побрал на месте стой два два раз, всем стоять я отбора два подожди а чего не стоят вон енте? о это конечно еще дети молчать я вас спрашиваю здесь вам не тут я начальник или где вы не начальник что говоришь дети О, да. о, о, о, о ничего Ничего, во, ва, ва, во, во, скоро подрастете в армию придете, а уж я вам там устрою. Уце будете ходить? строем. Товары готовы, у кого свекла, у кого морковь. Так, генерал, браво, у меня хорно, генерал, достану биджище, огромные куплю все село, и репекило, ой, пошутел. А, ну посмотри, ну как то не так, ну всем женихам женихам. Ну Смотри, какие у него ручишки, а, а как какие у него глазишки, как а какой голосище, а командует кто? -а -а -а. Так ведь он ибо. Ну, так то да. Ну, за то у него есть солдат. А зачем же мне солдат? Дружики, не понимает! А вот придут, солдаты, возьмут лопаты и испопают тебя оборот, вырастут у тебя из ветка. Морь и морковь. Ну зачем же мне морковь? Мне же, мне, мне же нужна любовь. Любовь? Любовь. Любовь. Любовь. Да ладно, любовь придет, сидит почерпно давай, давай, Стой здесь и не сходи с места. С этой минуты будешь у нас невеста. Эй, товарищ генерал! Да. Ваш сковородие! Да. Не имеете намерения к Насте красавице подхватываться. Так точно! Имею! Да вот. она. Ну, уже да. имею! Вот лично! Чтобы, вот не знаю, как ее штурмом взять совета, а Осадой длительной. О, э. Ваш сковороди! Да. У нас ведь не война! Ей да. не осады, ей любовь нужна! Так а. точно! Любовь к персоналу у меня тоже имеется. Она простая любовь. Генеральская! Алле, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, Бувають красний, так все холости, так я. ха вот вот на місці. А я пойду за покупками. Дивися. Мистер Стесій. Ну, так ну, так. Ну, какого ж тебе надо? Мне нужно, чтобы была любовь с первого взгляда. Увидел, что, и все. Слушай, а ты глаза получше протрите, вот на нас посмотри. Ну, чем я не хорош, чем я не пригож, будешь в моей жизни. Ты Какой вы смешной. Эй, эй, смешной. А что это, Настя, с тобой встал? Может, глаз все попало? Альбуш с неба на голову что упало. <звы> Настя, это Семен, а сокращенно сеня. Он прибыл к нам в прошлое воскресенье. Приехал мальчик мокать. Дрова рубить, погреб копать. Ну вот как я говорил, копал-копал и сюда на ярмарку попал. Да. Эй! Эй, я Ты мои бога и прочь, есть. А это красавица Настя. Далшего вот вам и здрасте, какие страсти. Ну как-то в другую сначала. Вс, вы Большая, ох, ох, а по мне так лучше заморозки. Ох, ох, ох, ох, О! ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, Это погоди, это так же! Это я же я! Я это прокажу! Так, я же вам! Генерал! Генерал, генерал, а не возьмешь никак ты в толк, что любовь это тебе не полна! Ну, это, это ты как вам? Это ты батальон? Эх, батальон! Вот видишь, что вы... Такая, которая хотела брать да? Я уже в Сейчас сына с генералом Настя после этой, после колдунии. Уж не знаю, как генерал утро дождался, а утром прямиком к Насте. А настя -то... Ой! Вы только Дур-дуры! заплевала, аж противно стало. О, ох, ты мой сушеный, ты мой ряженый, Раскупыренный, напомаженный, Я таких, здрасте люблю, Глава как чайник, Сразу видно большой начальник. Ой, люблю, люблю, люблю, Сил нету. Дай мне монету, Я на них себе на меня отскуплю, Леницы, я почти как тебя люблю! Ой, люблю-люблю-люблю! Ой! Отрыв взяла генерала! Ну, это Дашенко, с тобой устала! Любовь загрянула нечаянно, теперь я тебя люблю отчаянно. Будем с тобой жить, поживать дадите и наживать. К 23 февраля в Афурат подарю тебе роту солдат. Нет, ничего, У, А девушка честная, я генерала гроб жизни люблю. А на тебя даже смотреть не желаю. Будешь ко мне с поцелуями набиваться? Я генералу нажалуюсь. Он свою... Близко. Близко Он свою эту роту армию пришлет и тебя в плен возьмет. Вот такая вот с ней получилась напасть. Ну, ты ведь не дашь человеку пропасть. Нет. Я ведь хотел пошутить для твоего разрушения, их разучения. А теперь, Настя, требуется психиатрическое лечение. Так. Ну что, Настя? Ой, коль с нами. Давай, выбирай себе шлиха. Ну чего же его выбирать? А? Вот же он, суженый мой, пряженый мой, единственный наглядный мой. Вот вам и вся любовь, ваше сковороде. Вот именно, сковороде. Сковороде выставка. Ну какой я теперь же генерал? Ну как какой? Что? Свадебный? А? Какая свадьба без генерала? Молодец, свадебный. Ах, я снова генерал в команду. Для примерки фаты, наведения красоты, для покупки колец. места смешно, смешно подведи цахом. Ага! Марш! А Анастасия Громова. Вы знаете, для нее сегодняшний спектакль очень важен. Она первый раз будет играть этот, э, эту роль, создавать этот образ. Пожелаем ей самого лучшего и удачи. Спасибо. Спасибо. Теперь я хочу представить вам, галочка, Народную артистку Республики Татарстан Галину Юрченко. Вы ее, наверное, видели в других спектаклях. Спасибо. Пожелаем ей здоровья и успехов. Хочу вам представить в роли Петрушки, который все тут репетицию заводил заслуженный артист Дмитрий Язов. В роли генерала вы видели Александра Яндаева. А теперь молодые актеры, пройдите сюда, Сень. идите сюда. Андрюшенька. В главной роли Сенью у нас исполняет молодой актер Андрюша Ясинский. Это его первый сезон, так же, как у Насти, первый сезон в театре. Они только начинают свой творческий путь. И теперь наши, А, второй уже, да, ты второй. Это у нас Дмитри... Дмитриев Виталик. Это у нас Ильфат Садыков. И это у нас Женечка Быльнов. Ну вот, пожалуй, вы увидели всех исполнителей и познакомились с ними. Спасибо большое, ребята.